Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я. Сегодня мы снова в КНБ Апрелевка, продолжаем отвечать на вопросы о ножевом бое и учиться этому виду спорта. Соответственно, вопросы продолжают поступать, их огромное количество. И чтобы они не оставались в куларах лички ВКонтакта или там комментов на Ютубе, где-то увидит кто-то, кто-то не увидит, в формате эксперимента очередные вопросы я попросил записать в формате видео вопроса. И, соответственно, на них сейчас отвечу после того, как вы их посмотрите. Соответственно, ребята, всех, кто захотел присоединиться к этой теме, призываю снимать ваши видео, вопросы, присылать мне в личку во ВКонтакте в виде ссылки на скачивание, там торренты, не знаю, как хотите, но так, чтобы я мог видео скопировать, в видеоредакторе обработать, вставить и, соответственно, сделать видеоответ. Ну и поскольку у нас тренировки понедельник, среда, пятница за видеоответом, Долго ходить не надо, нам тут все равно не, не хрен делать, ножом уже давно не занимаемся. Э, шучу. А, соответственно, будем отвечать на ваши видео. Первый вопрос из озвученных. Эй, вот у меня первый вопрос. При э, работе накладку сюда... Э, вы сказали, работаем у, колюще снизу, колюще снизу. Что работаем, убираем, жестко, работаем в жесткую накладку. Стоп. Почешите то, где мы соприкасались, вы вспомните, что работали мы исключительно кость против костей. Объясняю почему. Если вы попробуете болящее движение против вас, останавливать запястье, рано или поздно столкнетесь с одним из следующих случаев. Либо будет что-то очень волосатое, жирное, склизкое, вы просто проскользнете. Либо будет превосходящий по силам противник тупо, не остановите запястье опять же проскользнет либо одежда какая-нибудь широкая вы там что-то схватитесь рукав останется на месте а запястье все равно из него выскочит как нож фронтального открывания соответственно, чтобы исключить все вот эти вот если, а вдруг, мы работаем кость против кости они не гнутся, они ну, без должного фанатизма, они как бы не ломают а, у меня я пробовал и отпрыгиваем, об, убирая брюха Значит, давай, два, раз. Вот так убираем, отпрыгивая назад. Два маленьких нюанса. Не знаю, правда, ну, если я не прав, то поправьте меня. Первое. Я попробовал, это из боксерской практики, накладочку. У меня как-то, вот, может, может быть, это неправильно. У меня как-то получается больше работать в крюк. Сюда и куда. Вот такая вот накладка, вот так вот накладка идет. То есть получается она не в кость в кость, а кистью фиксируешь руку. А, Пожестче получается, ну и по комфортнее при работе. Второй вариант при ну, накладке отправляю не строго назад, а по 45 градусов. Ну, мне кажется это дает просто уходим немножко с линии атаки, при этом все то же самое остается. То есть по большому счету все то же самое, накладочка и прям то есть мы пропускаем мимо уходим с линии атаки если это не, ну, неправильно, то, скажите, то подскажите во время выполнения накладки его так и тянет подхлестнуть руку соперника и ее придержать как бы ничего не имею против вообще чтобы вы понимали, ребята, ножевой бой вы ему не у меня учитесь вы его сами, грубо говоря, для себя открываете Если вам Удобнее вместо жесткой накладки сделать боксерский крюк, но делайте, если получается, на здоровье. Я только рад. Второй момент. Во время выполнения, после накладки, подрезки руки, человеку кажется, что будет эффективнее еще смещаться с линии атаки и чуть-чуть уходить в сторону. Нормальная тема, сразу предупреждаю. На отработке это возможно. Пока скорости относительно медленные, пока противник статичен, делает одно движение. Это еще, как бы, куда не шло. Но, поверьте моему опыту, смена линии атаки, угла линии атаки, вообще съебывание от противника куда-нибудь в сторону в процессе ножевого спарринга, ну, практически ни у кого никогда не получается, потому что скорости такие неэпические, что, как бы, времени на это тупо нету. Второй вопрос из этого же видео. При ударе в грудь колющим... Вы, вот, когда пацанам там, молодым рассказывали, сказали, есть вариант только один. Рвать дистанцию, там так, так. Ну, желательно атаковать. Ну, контратаковать, если получится. Разрыв дистанции, мужики. Здесь единственное, что может помочь, это именно разрыв дистанции. И если вы в этот момент, опять же, как-то сумеете подрезать, будет очень хорошо. Каминь, Давай вот так, чтобы было. во, во, во. во отлично. А теперь чуть-чуть я отойду, чтобы это было похоже. А? А, прикол в чем Держа безопасную дистанцию с противником Вы как бы Обезопасиваете в первую очередь себя В бою самое главное это не то как вы достанете А то как вы не пропустите Самое главное не получить Это все достигается в процессе отработки Вон там вот спарринга Пробовали мы разрывать дистанцию От такого удара От одного удара да Но передом человек ходит намного быстрее чем задом Догоняет, если один, два, три, то есть, ну, человек решил вот заколоть их, хоть ты тресни. А, хочу, вот, как мне кажется, это логично. Ну тоже, если это не, если там в жизни не будет, ну, в бою, допустим, не рабочая, то тоже, поясните, что это? Давай, вот. Ты выше бей, вот. Шаг идет, то есть, вот ты стоишь, удары, если. Идет накладка, шаг левой ногой, уход, уход с линии атаки. Хочешь отсюда, хочешь отсюда, хочешь так. Но дело -то в том, что при уходе с линии атаки ты становишься у него уже спиной. Можешь отсюда ударить, ну как, то есть, а, потому что ну, у меня как-то вот, ну либо покажите, как это, уходить, когда тебя тыкают, уходить и подрезать. То есть там, ну я понимаю, что это раз, два, три, а, ну у нас еще чуть не получалось. Вопрос, соответственно, следующий. Если человек не одно делает движение, а несколько, такой, такой фехтовальщик наступательный, и человек спиной как бы не успевает э, с достаточной скоростью убежать, э, спрашивается, что делать. Во-первых, ребят, объяснял я это движение в формате, опять же, отработки одного конкретного элемента. То есть, э, ваша естественная реакция на одно конкретное действие противника. Десять тысяч раз повторим, десять тысяч раз это все дело запомним, потом когда-нибудь мозг не успеет сработать, а руки сами все сделают. Э, это не рассчитано на суперменов, которые летают, как не знаю кто. И это не рассчитано на фехтовальщиков, которые идут и тыкают хлебом не кормить, дай людей чем-нибудь остреньким потыкать в формате отработки если ваш противник проявляет такую инициативу, что дай-ка я тебя обхитрю и два раза закалю, попросите его так не делать он в первую очередь мешает вам впитать в себя как бы полезные знания, только вам вредит ну а если в спарринге получается такой супермен если он вот так вот бегает ну честно я сомневаюсь что он от вас уйдет без обоюдки если он целло вкладывается в атаку, точно о защите он не думает. Соответственно, нужно просто ему посильнее впихнуть в пузо и спросить, как он себя при этом чувствует. Доволен ли он результатами спарринга? И вообще, доволен ли жизнью? На этом на сегодня все. Присылайте ваши видео вопросы. Будем на них видео отвечать. А сейчас пойдем заниматься спортом. Счастливо!